поменял опять размер одежды с 3xl на 2xl и как раз вот понял что нужно добавлять еще питательные вещества Все, организм хочет не только почиститься и худеть он хочет еще и кушать я начал кушать энергии Eu început în plăcere, am început să consum energieul. cu dăduștivul plăcere început să latin și delgado. Și latin și delgado. 2,5 luni ca Ca Acum aproape 3 luni de zile de când mi consum produsele date. Am coxudat la 10 kilograme. Am slăbit cu 10 kg, Astia, simt. foarte bine. Моя любимая жена похудела тоже где-то на 10 килограмм. То Больше, наверное. Самое главное. Да. Увидите, увидите. Скоро. Она, знаете, женщины долго макияж накладывают. Еще пару недель. Все вот хорошо. Она сейчас участвует в этом челлендже 30-33. Поэтому, как только она будет, фотография до и после, она, как раз вы ее увидите, все будет хорошо. Вот, и самое главное, что э, она увидела, э, ну, она увидела вдруг, что она, кажется, поменяла тоже размер одежды сларочно ларч на смол. Увидели ее подруги, люди увидели Но... меня, как я похудел при ей и только потому что они все увидели нам удалось заработать больше тысяч долларов за два с половиной месяца так что этот продукт не только помогает человеку очиститься от шлаков похудеть но и заработать денег Спасибо, Спасибо Огромные классные результаты, потрясающие. Жаждем уже увидеть вашу жену со всеми ее до и после преображениями. И а, также хочу вас познакомить с Сергеем Поповым, кто его не знает. Это наш вышестоящий так человек, который мы, ну наш мой друг, который познакомил с нашим с этим продуктом меня и с этой компанией и благодаря которому мы здесь все есть и очень хорошо развиваемся. Спасибо. А Всем доброго утра, друзья. Доброе утро, золотое сияние. Меня зовут Сергей Попов, мне 35 лет, я живу в Украине, небольшом, небольшом городке Первомайске называется. Меня Сергей Попов, у меня 35 лет, и я учу в городе Первомайске, Украина. Я пользуюсь всей продукцией компании Total Life Changes, чай ежедневно, нутробурст, кофе. Я пользуюсь продукции компании PLC чай, нутробурст, кофе. Сейчас вот пользуюсь кофе Дельгада, коктейль сделал молочный. Acum Очень вкусно. Полтора года мы пришли в эту компанию и у нас масса, масса результатов наших партнеров и клиентов. Сантим, PLC, и для партнеров. Вот что делает прост, простой продукт, на травяной основе. Уйтаți-вы, че фате он который ест один ербург. Да, пользуюсь лично, пользуется вся моя семья. Моей девуш... да, мои моей девушки. Моей девушки, минус 10 килограмм за три месяца, наладился ЖКТ и ушли проблемы десятилетней давности со стулом. Запоры. У меня уходили в три минуты зили по Tractul gastrointestinal și cei ce avea e constipații mai mult de 10 ani de zile le rezolvă datorită lichidului iasotil. Роме того, что мы пользуемся шикарной продукцией для здоровья, мы еще здесь зарабатываем невероятно классные деньги, интересные для каждого. Да, т.е. никотин Первый месяц моей работы в ТЛС я заработал 800 долларов. Там прямо луна, когда у меня компании ТЛС, я мог зарабатывать долларов. Сейчас я научился зарабатывать в неделю от 300 до 800 долларов. А когда у меня в сентябре я заработал 300, я до пытался об 100 долларов. На мой самый большой чек за неделю был 1700 долларов. Cel mai mare chet într-o timp de o săptămână a fost 1700 de dolari. i business-ul deja zarobat în mai Și am câștigat în, pe parcursul acestor ani, un an jumate, mai mult de 20.000 de dolari. ia mi du o et ușor, datorită la internet, din orice loc unde este internet. In и моя команда развивается в более 10 стран мира на данный момент в TLC. Всех благодарю за внимание. Всего Спасибо. хорошего. Желаю всем правильных решений и присоединяйтесь к нашему сообществу TLC. Спасибо, Сергей. Вижу, Саша поднял руку. Да, действительно, у нас хорошие возможности бизнеса, развития бизнеса по всему миру, поэтому мы здесь и находимся, преуспеваем, пользуемся продуктом и делимся об этом со всем миром и при этом хорошо зарабатываем. очень которые и <решка> Доброе утро всем! Доброе утро! Меня зовут Александр. Меня зовут Александр. Меня зовут Александр. Я в компании около года. Сын компании нас, Компания, TLC, изменение. Компания ТLC это реальные жизненные изменения. Компания ТLC это, вначале, есть изменения radicales в жизни. Как по здоровью, так и финансово, в финансовом плане. И по плану санитатии, и по плану финансово. У нас на выходных прошел большое мероприятие компании «Mind, Body, Spirit» в Орландо. в Орландо. Эта компания реально изменила мою жизнь. Компания, дат-эндрадивер, скинбат персонала. Я использ, начал использовать продукты ИАСОТИ. Я Uh, у меня начал работать желудочно-кишечный тракт лучше. Я сразу почувствовал как улучшил самый сон. У меня появилась энергия. Я сейчас после этого утреннего зума еду в Японию на Олимпийские игры участвовать в соревнованиях. И о ком дуло часто у котят для доминации сбор нажа поня с Потому что у меня есть энергия витамина-минеральный комплекс. Для человека я вам энергию комплекс для витаминов и минералов, который дает очень сильную энергию. Каренда о энергии форты пухтерника. Питает организм полезными витаминами минералами минералами. Администрация организму ку витаминеч минералем. Каждое утро я пью кофе Дельгада, вот, Это мне дает еще больше энергии на целый день. И, и, энергии по паркурсу, по и вся наша семья пьет вот такой жидкий поливитамин внутрабирс. Вот Мы его называем жидкое золото. ауру Uh, в общем итог uh, ну по здоровью uh, uh, я, я, я, я, себя чувствую, я себя чувствую как в молодости в 16 лет, симп, в тенерец, а в 60 лет. Uh, кроме того что у компании есть классные продукты у компании есть классный маркетинг план этого, компания я тоже только учусь в индустрии сетевого маркетинга я ученик. Я в компании. У меня сегодня получается зарабатывать тысячи, полторы, две, две с половиной долларов в неделю, каждую неделю. Меня, вы получаете, вы получаете ,5, 2, 2 ,5 каждую неделю. Желаю вам не упустить эту возможность, пользуйтесь классными продуктами, заказывайте и меняйте жизнь свою, жизни других людей, в финансовом плане. Передаю микрофон другому. Прансмит микрофону. Так, друзья, у нас еще есть пару минут. Кто хочет поделиться со мной результатом, я буду очень рада. Может быть, Саша Допилка. Да, конечно. Всем привет. Меня зовут Александр Допилка. Я из небольшого города. Первый мне 25 лет. Сейчас Понимаете? неудобно говорить по видео. Хочу сказать лично свой результат. У меня... Саша, зад... подожди, пожалуйста. Александр, добил там сын День Украина. Да, вот мое фото. А Вот. Там я вы видите меня с животиком, я там 4 года тренирую, пользуюсь классными нутриентами разных сетевых компаний. Ровно год назад мне мой кум подарил чай на день рождения, а я в сети растворимый у меня, я Спустя 40 дней меня люди перестали узнавать на улице. Дупе патруль здешили, у Амины у Ладно, люди, я был сам шоке. Интересно то, что меня перестали уходить мышцы, ушел живот. А у меня а у нчепут с и я очень хорошо стал себя чувствовать после тренировок. Это спустя четыре года. спорт. Я помолодел, у меня улучшилось состояние моей кожи. У меня исчезла угревая сыпь, и за год она не по мне, ну не не вернулась. не так И это бомба. Часто это бомба, для меня. И мой результат кричал громче, чем то, что я говорю, поэтому у меня появилось более 300 постоянных клиентов. И, э, этот продукт изменил жизни огромного числа, моего, огромнейшего числа моих, моих людей моего окружения. Produsul acesta a schimbat viața la o mulțime de oameni care sunt în anturajul meu. La mulți din acești oameni au dispărut durerile de cap, zapore, constipația, galavne boli, durerile de cap, e, davlenia, tensiunea sanguinică s-a normalizat. Оно пришло в норму, да. И самое интересное, что у многих нормализовался сахар. При том, всем, что огромное число людей не сильно занимаются спортом или конкретно контролируют свое питание. Контроль питания и спорт ⁇ это уже следствие применения продуктов. Контролю, альиментарии, чисторту. А содержание умерли. Допоть, чего лосешь Когда ты начинаешь пользоваться продуктом, у тебя появляется энергия, и тебе ее надо где-то девать. Когда ты пользуешься продуктом, ты автоматически не кушать то, что ты кушал до этого. Мои люди удивляются, как это они не получают удовольствие от шоколада. Все очень просто. Когда твой организм освобождается от хлама, он легко меняет предпочтение к продукту. Остается только рефлекс руки. Рамани рефлексом мы... кайфа никакого нет. Ну, моей плачери для тех, кто кайф. Поэтому, ребят, если здесь есть люди, которые не пользовались продуктом, не надо задавать много вопросов. Просто попробуйте, все поймете. Я, Я задавал много вопросов, потерял много времени. Мне рекомендовали этот продукт более 8 человек. Мой кум мне просто подарил чай на день рождения. De aceea care nu consumă produsele, recomand să înceapă să le consume și nu se gândească. Deoarece eu, până începe consuma produsul dat, deja undeva mai mult de 8 oameni îmi propuneau produsul dat. Până atunci, până ce prietenul meu nu mi-a făcut produsul dat ca două la ziua mea de naștere. Atunci doar am început să o consum și am văzut ce rezultate el a dat. mulțumesc la toți. Spăsibă bășoare, Sasha. Uh, у нас подняла рука Аня. Анечка, пожалуйста, коротко расскажи еще о результате, и потом будет Виктория. Аня, микрофон, и, пожалуйста, не забудьте, Доброе... не быстро. Доброе утро, друзья. Я из Украины, зовут меня Анна Перегольева, мне мяче, 44 ана. года. Вам подружно, подружно, патриде подружно, Аня. А микрофон и звук, интернет пропадает. А, так, к сожалению, Аня зависла. Так, ну, я бы передала бы слово тогда бы Виктории, потому что они не, они не слышны и не видно. Виктория, поделись, пожалуйста, тогда Аня пока наладит связь, свой интернет потом выйдет и расскажет. Да, доброе утро всем, рада всех. Видеть. Хочу поделиться, у меня массажная студия моя, вот, и много клиентов пьют чай и заварной, пьют кофе, пьют э, растворимый чай, вот очень нравится им именно инстант кабинет, массаж, фартемутс клиент, я оригинал, И очень много результатов я вижу потрясающих, потому что когда клиент приходит, мы делаем замеры, делаем фото до и после, и результат за 10 процедур очень очевидный, именно с чаем заварным. Eu văd schimbările deoarece când la mine vine un client nou, noi tot timpul facem poze, măsurăm organismul în diferite locuri și pe parcursul acestor zece seansuri care ele vin la mine, noi deja observăm schimbările care se produc, dar tot datorită ceaiului IASOTI original. И э, уходят в сантиме объемы в сантиметров э, 7-10 сантиметров в объемах, особенно, конечно, у полных девушек, но у худеньких девушек тоже чистится организм и уходят э, там, по 1,5-2 сантиметра вот именно в объемах э, талии, там, где они не могли вообще убрать это. Э, в кадр, в Dacă la persoanele care sunt obezie, volumul scade mai mult, ajunge până la 10 cm de scădere a volumului pe tot corpul, cei care sunt slabi, tot au rezultate și ei, însă tot scade din volum, însă tot una în se cură pe organismul. Uh, Mnuchim, practic, всi zamegează că îmi stăniu să legge, apare stăniște mai multe energie. Самочувствие улучшается, есть клиенты, которые, которые переболели коронавирусом, они говорят, что вообще, то есть были последствия очень серьезные после коронавируса. Вот это все уходит благодаря тому, что они чистят организм. Но результаты очень потрясающие. Все, ну, ни одного клиента было не, не было недовольного. Все оставались довольными и все. Только клиенты сумеют. Дела про консуматора, продукцию благодаря... лордате. Мутнеје ау агут коронавирусул, ћије ау обсервад када твори то продукција лордате ушор, а да поэтому всем кто еще сомневается или думает раздумывает всем рекомендую вообще не переживайте не бойтесь это продукт который будет работать и ваш организм скажет огромное спасибо то что вы его почистили и ну вот пропили Че рекоменд продуценты наши, которые не И я сказать, что организму организм Виктория, что Виктория. Да, это вот Серёжа мое фото показал, я участвовала в челленджере, и я за меньше чем за месяц получается 4-5 килограмм, но больше ушло в объемах. У меня трое маленьких детей. И вот, ну, вы можете видеть, что живот такой был растянутый, разорванный. Но благодаря чаю, вот именно в области живота, конечно, очень хорошо уходит вес. Вот. Ну, у меня и лицо, и руки похудели. То есть полностью. И я э, ушла с сонливость, ушла какая-то усталость. То есть у меня появилось много энергии. Avut, ia, le eu am participat în challenge care cunoașteți că este 30-33, am făcut pozele și uitați-vă, în 4 luni de zile eu am slăbit 4 kg însă mai mult s-a micșorat volumul deoarece eu am 3 copii și vedeți cum este burta la mine însă eu sunt foarte mulțumită de la produsele date да, спасибо, спасибо, Викуся, да, Анечка, вы на связи? Есть интернет-связь? Звук звука нету? Еще раз добрый день. Я прошу прощения. проблемы были с интернетом выключился. Интернет. Хочу немножко. Поделиться своим результатом. Я из города Первомарк. Николаевская область, Украина, мне 44 месяца. Пью чай и асотию. Аня, вы пропали. Саш, расскажи Саша... результат Аня. Да, рассказываю, расскажу немножко да, про свои результаты. Постранила за два месяца э, приема чая, постранила на 9 килограмм. Уменьшились объемы в талии минус 10 сантиметров. И объемы по бедрам минус 14 сантиметров. Это меня тоже очень... Порадовала. Пью чай с удовольствием, очень Ду вкусный, поглощающий. дайте, пожалуйста, слово слабе переводу. Спасибо. Долунде слабитку нового килограмме, самих сорат волюмулку двести тридцать да, появилась бодрость, активность, энергия. Очень хорошо восстановилась нервная система. Хорошо сплю. Самбонататит... Самбонататит старию Уменьшились порции. Ну, по, по питанию. Раньше было две тарелочки, сейчас одна пиалочка. Это тоже да. радует. Да. Ну, рад не, страсти Дак, страсти там, Спасибо. А, очень хорошо нормализовалась работа сердечка. Eh, Сам сдаю регулярно анализы по сахарам так как имею диагноз сахарный диабет и нормализовались уровень сахара в крови нормализации не велу в организмсын диабетик нормализовалась артериальное давление раньше было жмение таблеток сейчас заменяю чаем а статья energy и кофе дельгаов прекрасно мне помогают и заменяют горсть таблеток, которые принимала раньше. А, ам, а вот проблемы куртесиония с англиника, что требовалось медсестра, из-за то, что очень много парсилей, которые мы консумировали. И а сейчас, из-за я его делегата, у меня. Тулаев А где пассажир? Да, в отпуске. На долго? И сегодняшняя. Да, сейчас uh, очень хорошо подтягиваю здоровье родителей родители возрасте уже обоим после 70 лет маме 71 папе 74 пьют чай имеет хорошие результаты по восстановлению кишечника тракту Uh, ну, у папы тоже проблемы были со стулом. Сейчас очень хорошо, легко, uh, ну, кишечник очень это, хорошо работает. Появилась бодрость активности. Вот немножко сейчас приболел температура у папы, была 39 тоже два дня пьем чай, температура уменьшилась до тридцати и Отлично. Да, два дня вот пьем три-четыре раза в день чай очень хорошо и, и уходит и интоксикация и снизилась температура и появилась. Общее состояние нормализовалось, появилась бодрость и активность. Да, Мой сын также со мной пьет чай. чай Мой сын младший 14 лет также пьет чай, ассотия и энергии. Пошли очень хорошие результаты по снижению веса минус 5 килограмм. Активность бодрость и улучшилась кожа лица ослабит шасе килограмме работаю в медицине 25 лет ну всех всем рекомендую обязательно Продукцию компании Телси она действительно меняет уровень жизни, уровень здоровья. <говоря> <говоря> в 25 лет, и для всех компании ТLC. Спасибо. Егор, и сцеба... да, человек просто получая хорошие очень продукты питания восстанавливается структура наших клеточек улучшается самочувствие общее внутри, и человек меняется снаружи. Ну, помолодела по самочувствию лет на 15 точно. Делают комплименты мои родственники и коллеги, знакомые. Говорят, что помолодела ну, внутри на 18. Убер. Чувствую себя на 18. Да, благодарю компанию TLC, прекрасной команде. Благодарю всех за поддержку, за хорошие занятия, за прекрасный уровень знаний и прекрасные возможности иметь хорошее здоровье и финансовое благополучие. Благодарю всех. Слава Богу. Да. Спасибо, Анечка. Слава. Cum a săcultat? Am o întrebare dacă se poate. Da, toată lumea vrea să vadă cum putem noi să achiziționăm promoția din America, că am încercat aseară seară și pe UK nu am cum să o pun în coș. Că am. merge în merge în State. Și atunci cum facem? Мыть нас. Ам, чтобы объяснить, дама, кабинет, чем как можно. Кто-то хотел купить вот этот за 149 пакет и в Англии невозможно купить в магазине его. И потом после этого мы покажем. Да, друзья, спасибо большое, что поделились э, всеми вашими результатами. Я знаю, что у нас еще очень много, мы могли бы рассказывать, э, в принципе, круглосуточно, не заканчивая прямой эфир, ну, э, наш зум, но э, мы переходим сейчас в нашу другую комнату для партнеров, в которой мы поделимся. Э, темы как можно зарабатывать 200 500 тысячи долларов в неделю как вы слышали зарабатывают наши партнеры и об этом мы расскажем в другой комнате в зуме для наших партнеров а всех присутствующих я благодарю еще раз за ваши результаты и до следующего до завтра до утра и да, если вы еще гость и вы не приняли еще решение стать нашим партнером, вы можете это сделать, зарегистрироваться и уже быть в следующей комнате вместе с нами. Dacă sunt dieți vă recomand să vă încriți în companie și deja să intrați cu noi în camera următoare. Aбра человека care v пригласил invitat la zoom вам поможет зарегистрироваться și el î va ajuta să vă scri și va răta cursee poate de câștiată în companie compa Tsi. Все, благодарю за внимание. До связи. Переходим к <энстерзия> следующему.